Леди и джентльмены, всем привет! С вами снова Макс Репьев и сегодня я хочу показать вам одну интересную квартиру на Бытхе по очень интересной цене но начнем мы этот обзор с придомовой территории мы находимся сейчас в жилом комплексе Море Видово, и это отличная альтернатива Вон тем ребятам, которые строятся, это Сочи парк и кислород. Потому что здесь у нас за эти же самые деньги будет квартира с ремонтом, с мебелью и с техникой, а там вы купите стройку. Да, в дешевую ипотеку может быть там как угодно, но в стройку и дороже. И сам по себе Моревидово действительно очень неплохой комплекс, потому что он закрытый. Вот, в принципе, вы можете посмотреть, как детишки здесь играют, катаются вот на, на каких-то штуковинах. Наверное, давай просто спустимся сначала, покажем именно саму территорию, а потом уже зайдем... В сам дом Очень приятный клубный формат Здесь мы с вами видим ворота И абы сюда кто вообще-то не зайдет Здесь мы с вами видим парковку И вот по той части проезжаем Там у нас есть еще одна парковка Фасад у нас в принципе современный Выглядит это все вот так Стеклянное обрамление балконов Серые окна И вот такая гамма бело-коричневый в принципе, здесь рассказывать больше нечего, потому что территория из себя представляет только вот эту часть. Но еще раз я повторюсь, что огромный именно плюс. За эти деньги вы можете купить квартиру уже готовую с ремонтом, а вот там, в кислороде или в Сочи парке, вы купите то же самое, но только в стройке и дороже. Пойдемте смотреть. У нас здесь представлены вот такие вот места общего пользования, на самом деле очень приятно это все выглядит, очень круто, что сам по себе подъезд сделан в едином стиле, то есть если мы с вами пройдем по нему по всему, то мы увидим у всех абсолютно одинаковые двери слева, справа, и это очень правильно, потому что нет вот разношерстности. Снизу у нас значит, лежит вот такой керамогранит, ну и в принципе действительно как бы комфортная такая создается теплая, уютная семейная атмосфера. Пойдем смотреть квартиру. Как вы видите, она у нас представлена студией. Студия с несколькими зонами. Во-первых, у нас здесь есть зона санузла, зона готовки, где мы в принципе сейчас с вами находимся. Здесь еще есть такая выносная барная стойка, но она, к сожалению, не складывается. И есть зона, куда вы можете поставить либо диван как он сейчас здесь и стоит, либо поменять его, например, на двуспальную кровать. Еще, кстати, есть очень хорошее решение, но для этого нужно будет здесь сделать такой шкаф с выпадающей кроватью, и у вас вообще будет симбиоз дивана и кровати, потому что шкафы именно так представлены. Очень крутой вид отсюда открывается, пойдемте его с вами посмотрим. Вообще очень приятно, что в комплексах есть балконы, но вид на горы, конечно, просто потрясающий. Великолепно. И вот, кстати, вот вы сейчас можете сразу написать в комментариях, о, да здесь же сейчас пятиэтажечку бахнут. Вот, покажи, пожалуйста. Так вот, господа, нет, это два частных дома, причем небольших. И если вы думаете, что на сегодняшний момент можно построить какие-то гигантские дома вот на таких вот маленьких землях, то это история уже в прошлом. Но вид реально кайфовый. Причем даже если здесь будет пятиэтажка, вдруг по каким-то причинам она здесь появится, то мы находимся вот в такой вот зоне, что... Вид на горы нам все равно останется. Ну туда точно. Это железобетонно. Вот балкон. На самом деле можно здесь разместиться с женой, за коленочку ее потрогать, либо просто постоять, там сигареты покурить, либо еще что-нибудь. Вот. Пойдемте теперь назад в квартиру. Но, конечно, здесь особо нечего рассматривать. То есть это просто студия, в которой вы можете жить, которую вы можете использовать для себя, либо сдавать ее на длительную в аренду. И санузел мы еще с вами не посмотрели. Выглядит он вот так, аккуратный, чистенький, хороший. Есть душевая кабина, есть водонагреватель, стиральная машина. Ну, все принадлежности, в общем, здесь есть. Также здесь установлен газовый котел, но газа пока еще в доме нет. Газовщики пришли один раз, уже опломбировали здесь все. Теперь ждут подключения газа. Когда это будет, пока еще неизвестно, но вот говорят, что в течение года. На самом деле с газом в Сочи действительно большая проблема, потому что есть одна организация, это Сочи Горгаз, и они вот монополисты. Они когда хотят, тогда и делают. То есть вы никак не можете на них повлиять. Вот когда подключат, тогда подключат. То есть можно только ждать и надеяться на то, что это будет. Но если вы, например, переживаете, что здесь не хватает тепла, то как бы студии маленькие, опять же, у нас не Сибирь, есть инверторный кондиционер, который, в принципе, нагревает воздух. Короче, на сегодняшний день вот этот священный грааль, который находится сверху микрорайона Бытка, рядом с Сочи парком. Мы, кстати, с вами начинали, я вам показывал это все. Стоит 6 с 27,5 квадратных метров. И, в принципе, в нее можно сразу же заехать, жить, наслаждаться. И как стартовая квартира, в принципе, она подойдет. Вся инфраструктура есть, плюс еще инфраструктура строится. Мне кажется, предложение действительно стоящее и... За 6900 с ремонтом на сегодняшний день, тем более как бы сам по себе комплекс хорошего качества, он закрытый, есть детские площадки, есть все, есть коммерция рядом. И плюс еще большая инфраструктура, которая строит Сочи парк и кислород будет, то за 6900 предложение, мне кажется, действительно стоящее. Если вы опять же, вас по какой-то причине не устраивает именно этот вариант, то я предлагаю вам подписаться на наш телеграм-канал, подписаться на наш сообщество ВКонтакте, зайти к нам на сайт. Посмотреть, что у нас там вообще продается по цене в бюджете до 7 миллионов рублей. И сделать выборку. Либо связаться с нашими специалистами, как по этому варианту, так и по другим. Ссылочки будут указаны внизу в описании к этому видео. Вам, господа, всем удачи, хорошего настроения и пока.